И звездят по степи Только ветер будет в проводах Тускло звезды мерцают В темную ночь Ты, любимая, знаю, не спишь И у детской Тайком, ты селезу ты как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться сейчас. Черная стена Знаю, встретишь с любовью меня, Чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, С ней ни разу мы встречались в степи. Вот и теперь надо мной Уж, и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю со мной, ничего не случится.